Так, курорт для динамовцев, Июни. где живет Пуёль, это легко, Чижовка, источник динамовской энергии, ЭВМ, новичок Динамо, играл в Минске, работничках, в Карагандинском шахтере. Поздняк. Александр Поздняк. О. Подойдет. Конечно, подойдет.